Добрый день, друзья мои! Хочу вам сказать, что очень многие искали возможность такого обучения. Так вот она появилась. Смотрите, что вышло под маркой Академия EasyBeasy. У нас появилось высшее учебное онлайн-заведение, которое сотрудничает с ведущими университетами мира. Что здесь есть? Здесь будет обучение, как в обычном университете или институте, с домашними заданиями, с практическими работами, с получением сертификата, который будет зарегистрирован на блокчейне, его невозможно будет подделать. Естественно, люди будут сдавать открытый экзамен, как это принято в университетах, и после этого получают сертификаты. Что сейчас открыто уже? Открыт институт человека. Вот посмотрите, какие здесь есть курсы. Очень интересно. Первое занятие уже даже 4 сентября, и на него можно уже записаться. Дальше. Вот здесь институт финансовой эффективности. Это сейчас только в планах. Вот написано запись пока недоступна. Но посмотрите, сколько факультетов. Бухгалтерия, право, экономика, МЛМ, криптоэкономика. Это просто клондайк какой-то антикризисный менеджмент, например, где вы этому научитесь. Это, для этого нужно учиться очень долго в специализированных институтах. Но здесь будут лучшие спикеры этих институтов. Дальше смотрите, криптоэкономика, точно так же пока недоступна это все. Вот Можно сделать запрос об открытии записи, когда вам нужно будет поучиться. Вот, смотрите, как интересно, да? какие темы, какие валюты дали от 200% доходности. Список лекторов, конечно, и вот сертификаты, которые выдаются после окончания курсов. Давайте теперь посмотрим, что такое институт человека. Это тема, которая открывает первое обучение. Сейчас посмотрим, значит, преподает психолог высшей категории, академик одного из университетов. Вот за два месяца, 14 лекций, вы сможете посмотрите какая программа. Взаимосвязь между уровнем развития сознания человека и его духовностью, любовь, развитие личности, природа конфликта, технологии решения конфликтных ситуаций. Это, кстати, вот очень ценная тема, потому что решать конфликты очень мало кто умеет. Стресс, опять же, кому актуально управлять энергией стресса? Я думаю, очень многим людям. Отношения между мужчиной и женщиной, оздоровление, управление временем. Ну, в общем, все, все, что нужно для современной жизни. И то, чему не учат в обычных институтах. Смотрите, старт обучения 4 сентября. Лекции по вторникам и четвергам. 19 в 19.00 по Москве. Ну, в общем-то, очень удобное расписание. Я думаю, выделить два часа в... День, 4 часа в неделю возможно, да, и сделать домашнее задание. Вот здесь полностью идет расписание, уже сделано расписание. Не буду его озвучивать, вы сами видите, какое расписание. О, даже воспитание детей, смотрите, как интересно. Деньги, не знаю, что под этим, интересно. Конечно же, я тоже зайду учиться на этом курсе. Вот, и я буду рассказывать вам о том, что здесь происходит. Дальше. Ну, естественно, авторизоваться нужно, да, я не заходила, не авторизовалась, просто захотела вам показать быстро, что есть сейчас, потому что я вижу этот сайт впервые, но я просто в полном восторге. Идет развитие сайта, идет, это все еще наполняется, наполняться будут курсы, видите, то есть сайт абсолютно новый. Если кому интересно, напишите, пожалуйста, в личку, я вам дам, Ссылку на этот сайт я вам дам полностью, как зарегистрироваться и полностью всю информацию. Благодарю вас за внимание.